Хорош, я не стану хуже Лучше это понять то, что я не нужен То, что я не нужен Я тебе не нужен Я никогда не хотел быть чем-либо мужем Ты моя сука, нет, ты не моя сука Делай все, что хочешь, не бей мои уши Я курю пейнкиллер я. Я готовлю план на открытом огне, деньги на маме Все, что я хочу, наличку, чтобы купить себе свободу Ведь наличные нужны, чтобы покупать свободу Ты хочешь мою правду, я дам святую воду Но если хочешь пальти, я выпью твою водку Я скурю твою траву, трахну твою суку Кину тебя с друзьями и верну обратно Как ни в чем не бывало